всем привет вы на канале «Как заработать в интернете и в этом видео я хочу вам порекомендовать скачать себе приложение там где вы получите бесплатного робота стоимостью 10 долларов называется данный робот model с что он нам будет давать мы здесь ежедневно будем сюда заходить нажимать кнопочку старт нам нужно будет проходить один километр что мы и так и каждый день делаем и далее когда мы это все пройдем вот здесь через час появится Эта кнопка исчезнет Время исчезнет Мне нужно будет разгадать капчу И мне добавится здесь экспишка. Вот видите, у меня здесь уже 4x супер X8 Я пока что точно не знаю, что это значит Но знаю точно, что Когда эта версия закончится А закончится она В конце данного месяца В начале следующего месяца выйдет уже нормальная версия и нам этот робот абсолютно без вложений, который стоит 10 долларов, будет приносить деньги. Мне говорили люди, которые участвовали там в кроссовках, сейчас там питомцы какие-то есть. Кто-то зарабатывает 5 долларов в день, кто-то зарабатывает доллар в день, кто-то 3 зарабатывает. Но это, как говорится, покажет практика. Ну, упускать такую возможность, я считаю, что нельзя. Вот видите, данный робот. После выхода данной игры будет стоить 10 долларов. Сейчас мы его можем получить бесплатно. И чтобы нам его получить, ну дальше вы здесь уже сами здесь покладываете кнопки здесь. И все такое. Когда вы скачаете, можете покладывать здесь менюшку. Вот здесь вот есть у меня здесь, видите, вот один робот, 4XP, Model S. Дальше вот роботы у меня закрыты. Это когда уже стартынет игра, я смогу купить, например, робота себе за 100 долларов и кто досмотрит видео до конца в конце данного видео будет розыгрыш на 10 долларов итоге розыгрыша будут в понедельник чтобы узнать как принять участие досмотрите это видео до самого конца итак смотрите чтобы скачать данного робота ссылка будет в описании вы переходите на мой сайт здесь полностью все подробно я расписал инструкция также вот есть Ссылочка на командный чат. Кому что непонятно, переходите в Телеграм, подписывайтесь и задаете там любые вопросы. Также, что немаловажно, здесь есть Влад Бумага А4, у которого 43 миллиона подписчиков, который соучредитель данного проекта А4 Финанс. Вот здесь все можете почитать. И чтобы установить данного робота, Пока еще на Google Play нету его. Нам нужно вот скачать АПК файл. Вот ссылка для АПК файл. Вы переходите на Google диск, все там скачиваете. Вот пригласительный код. Также здесь есть краткая вот видео инструкция. Видео обзор регистрации кабинета. Вот. Перед тем как регистрироваться всем советую посмотреть. Здесь все кликабельное, Нажимаете, смотрите. Видео занимает 2 минуты вашего времени. И вы все поймете. Также вот видео обзор личного кабинета спексы также оно, вот, 3 минутки здесь все четко все понятно в общем посмотрите и вы поймете а также вот, а4 финанс вы вот, можете кликнуть данная монета она есть на Коэр Маркет карты находятся на 5400 месте стоимость вот ее вы можете вот, перейти на сайт а4 финанс вот здесь ознакомиться с данной информацией вот здесь появятся кнопки после выхода игры. Можно будет скачивать Google Play, App Store. И также на этом сайте можно скачать бета-версию. Также здесь вот есть у них кошелек, который, как они говорят, будет лучше, чем MetaMask и Trust Wallet. И здесь вот есть контракт их. CoinMarketCap, CoinGecko, Centric. Все это здесь они там есть. Прошли они там все проверки. И вот здесь мы видим вот А4 Влад Бумага. Также вы можете вот на сайте перейти, откликнуть и вы попадете на YouTube канал. Вы увидите там 43 миллиона подписчиков. И когда выйдет уже э, версия нормальная, Влад А4 Бумага он будет э, рекламировать данный проект. И сами поймите, какой здесь будет ажиотаж, сколько здесь будет людей. Также после старта игры они залистят данную игру на разные биржи и токен вырастет и вот подтверждение тому что здесь влад а4 бумага вот мы видим а4 финанс комьюнити если мы пройдем вот классным на картинку мы увидим здесь что действительно а4 бумага у которого почти миллион подписчиков телеграмы оставила здесь комментарий также вот мы можем увидеть что они здесь прошли аудит. тут вот, э, центры здесь все все нормально также вот есть презентация на русском языке презентация на английском языке кому надо вот, вы нажимаете попадаете на презентацию здесь также очень много всякой информации можете перейти ознакомиться почитать как мы здесь будем зарабатывать еще здесь есть внутренняя награда спекс и вот нажимаем здесь и также вот как Move to Earn, игры позволяют заработать введя активный образ жизни. Да, это так, введя активный образ жизни мы с вами будем зарабатывать. Все равно, что мы пользуемся телефоном ежедневно. Зашли в приложение, нажали кнопочку старт и все, и забыли про него до вечера. Вечером открыли, посмотрели, что мы прошли один километр, разгадали капчу и получили вот 1 XP, равняется он 0,06 долларов. Также вот здесь информация, также почитайте. Все очень, очень интересно. Я в таком проекте участвую первый раз. Но я знаю, что в, в этих степан кроссовках я не участвовал, но ну, мои коллеги, блогеры, они там заработали очень, очень много денег. И также в этой игре можно зарабатывать без вложений. В общем, друзья, вот такая вот возможность. Кому это все интересно, переходите, скачивайте приложение, получаете себе бесплатного робота и проходите задание ежедневно. А теперь, друзья, переходим к конкурсу на 10 долларов. Для конкурса нам нужно выполнить следующее условие. То видео, которое вы сейчас смотрите, вам нужно будет поставить лайк. Подписаться на канал и написать абсолютно любой комментарий. Далее, я как и в этом розыгрыше, который у меня был в Телеграме, проведу розыгрыш в понедельник. Я назначу время в Телеграм-канале. Розыгрыш буду проводить именно в Телеграм-канале. И будет один победитель, кому я отправлю 10 долларов. Кто не видел, как проходил предыдущий розыгрыш, я ссылку оставлю на Телеграм-пост. Там, где я проводил розыгрыш в прямом эфире. Кто не верит, можете посмотреть. Также там есть подтверждение транзакции. 30 долларов. Кто выиграл, я, все, я отправил человеку. Теперь розыгрыш провожу на 10 долларов. Оставляем комментарии. Подписываемся на канал. Подписываемся в телеграм. И в телеграме буду проводить розыгрыш в понедельник. И в понедельник я назначу дату. Так же самое сделаю в прямом эфире. Все разыграю. Кому это все интересно. Все условия будут э, описаны. На этом все. Всем желаю хорошего дня. Всем больших заработков. И всем пока.